Захотел я приготовить, и вдруг ошибка Е4. Очередная поломка очередной бытовой техники. Данную мультиварку я приобретал за 3500 рублей, сейчас она стоит дороже, но тем не менее, в каждой современной технике свои ошибки, которые высвечиваются на дисплее. В мультиварках высвечиваются от e 1 до e 5 e 4 обозначает, что вышел из строя какой-то температурный датчик. Облазив весь интернет, я еще нашел такую неисправность, которая говорит о неисправности датчика давления. Вроде бы как это тот датчик, который находится в середине нагревательного элемента, куда ставится кастрюля. Вот. Открутил три винта. Но открыть так я и не смог, потому что необходимо еще открутить два винта. Обзвонив сервис-центр, пришел к выводу, что стоимость идет от 1100 рублей до 2000 рублей. Как всегда, большинство ремонтников сообщило о том, что вышел из строя мозг, процессор. Но почему-то никто, кстати говоря, не сказал о том, что вышел, скорее всего, температурный датчик. Поэтому будем ремонтировать самостоятельно. Итак, открываем дно, куча проводов. Как я понял, все мультиварки устроены примерно одинаково и огромное количество не занимает температурные датчики. Их целая куча. Есть просто датчики, есть аварийные датчики, есть система заземления, система нагрева, в общем целая куча всего. Вытаскиваем гнездо питания, чтобы дно полностью убрать и пытаемся изучить из чего же состоит данная мультиварка и какие провода куда идут. Тут же выяснилась неточность ремонтников. Вот этот датчик давления, который встроен в дно мультиварки, является температурным датчиком, и там находится два температурных элемента: один аварийный, который при перегреве мультиварки полностью ее отключит, и второй технический, который регулирует температуру. На Клапан это двигается просто потому, чтобы обеспечить максимальную плотность прилегания к дну чаши. Чаша может деформироваться, а необходимо, чтобы она прям плотненько прилегала. Вот, добрались до температурных датчиков и проверяем данные датчики. Сопротивление у датчиков должно быть в пределах 50-100 Ом. В моем случае датчики показали примерно 63-65 Ом. Итак, первый температурный датчик у нас показывает данное сопротивление. Это как раз тот самый датчик, который встроен в дно нагревательного элемента. В основном все на защелках, все удобно, но все равно необходимо действовать аккуратно. И температурный датчик, который встроен в крышку мультиварки. И мы видим, что он не показывает сопротивление. Перепроверяем, сопротивления нету. Значит, датчик не исправен. Соответственно, будем разбираться с данным датчиком. Для того, чтобы добраться до этого датчика, нам необходимо будет вскрыть крышку мультиварки. Разбирается она также просто, выкручиваются два винта, все остальное идет на защелках. Главная заповедь любого ремонтника: не навреди. Старайтесь делать все аккуратно, продумывайте свои шаги, чтобы ничего не сломать, чтобы ничего не нарушить, не оборвать. В данном случае ремонт обошелся всего лишь в 30 минут работы. То есть все было просто и наглядно. Причина оказалась очень-очень простой. Материал, который использован для провода и для изоляции температурного датчика, оказался не термостойким. То есть он в процессе эксплуатации загрубел. И каждый раз, открывая крышку, мы просто ломали провод. Вот таким образом. Вот мы видим излом на изоляции. Вот И чувствуем, что там просто поломался проводок сам по себе. Вот видите, на 90 градусов неестественный такой изгиб. Сейчас мы его будем вскрывать. Увидим, скорее всего, сломанный проводок. вот сейчас мы потихонечку аккуратно ножом скрываем изоляцию до вот этого вот трубочка она очень сильно загрубела, то есть это недостаток мультиварки если такую трубочку используют везде во всех моделях во всех партиях то, соответственно и во всех партиях вот так вот она и ломается вот видите сломанный проводок один целый второй поломаны, но и второй также был сломан. То есть я когда его потянул тихонечко в разные стороны, он также легко оторвался. То есть проводки были оба сломаны. Что необходимо? В общем, мастер я никакой. Руками работать я не умею, поэтому по правилам необходимо зачистить кончики данных проводов. Облудить их, вот видите, как легко сломался, даже вот не прилагая никаких усилий, раз и лопнул. Соответственно, облудить их и соединить. Плюсы и минусы вроде у температурных датчиков нету, но когда я разорвал данные проводки, я зачистил первые концы, сломанные, чтобы не перепутать их между собой при пайке. Тоже на это обращайте внимание, потому что иногда бывает такое, что провода поменяешь местами, и у вас либо техника техникой строя, либо работать в принципе не будет. Для изоляции я взял термостойкую трубочку от кулера, вот. она будет защищать от перепадов температуры и в принципе будет достаточно гибкой. Единственный минус, так и не получилось ничего придумать с входом данного проводка от крышки в сам корпус мультиварки. Вот так вот облудили проводочки. Соответственно. После того, как мы их спаяем между собой, мы их разведем просто концы в разные стороны. Таким образом мы обеспечим надежность, чтобы ничего не замыкало. При этом нам не надо будет дополнительно как-то изолировать их между собой. И обеспечим хорошую работу. Представляете, если бы я ее унес в сервис-центр и заплатил бы те же самые 1100-1200, а мастер, возможно, бы сделал точно так же, как и я. Ну, то есть, как бы, ценники, конечно, я понимаю всех этих ремонтников, которые пытаются заработать на той или иной работе, но ну, большой цен, сильно дорогой ценник будет за такую работу. Вот так полчаса паяльник все прекрасно функционирует и работает вот так мы разводим в разные стороны один кончик смотрит в одну сторону другой в другую и одеваем трубочку сверху можно было конечно воспользоваться той же самой изолентой но изолента имеет свойство от воздействия пара отклеиваться Соответственно, данные контакты будут нам намокать, и, соответственно, могут начать пробивать на корпус. И естественно, все это выйдет из строя, то есть изолента отпадает. Использовать температурную трубочку, у меня такой температурной трубочки не было, то есть то же самое получил бы, что и было. Она также бы загрубела и также бы еще и сломалась все. Зато трубочка от кулера выдерживает до 160 градусов без проблем и будет прекрасно работать. итак включаем выбираем функцию ошибка не появляется включаем все прекрасно работает поздравляю с сэкономили